Такой вид, такой. Тихо, тихо. Максим, не шуми, я же снимаю. И все твои звуки будут в камере. А что? -то? ты? На я видео? ворону снимаю, как она кушает, видишь. На видео? Видео делать. И видео делать будешь? Съемки, да? Видео съёмки. Это причал, Максимкин причал, да? Это Максим Фой причал. А там Толин причал, Толя идет. Толя, ты замерз? Иди скорее, ты замерз, Толя. Видишь, кушает внимательно, так осторожненько, да? Склеет и еще подойдет к нам. Посмотрим, насколько она близко подойдет к нам. Иди сюда, ворона. Может это не ворона, это может грач какой-нибудь. Нет, вид как ворона. Выглядит как ворона? Может грач или галка? Нет. Галка может поменьше ростиком-то. Толя, выйди из воды! Ножки замерзли, Толя! Нет. Ой. Ты тоже как ворона кушаешь, а? Осторожно и внимательно там мужики рыбу ловят, наш прекрасный город Кунгур, а? Толя плывет, Толя греби почаще, греби, греби, ластами махай. А? Склевала и пошла? Ворона, ворона, ворона, иди сюда. Тихо, тихо, тихо, сейчас. Сиди молча, сейчас она подходит и все, на камеру снимается. Так, боком, боком, боком. Близко ведь подошла, смотри. Не боится нисколько. Че, не нравится тебе хлебушка с маслицем? Ах ты вороночка наша. Ах ты воронушка. Тихо, тихо. Да, потому что сюда выкинем. Кушает, кушает, видишь, кушает. Вкусная хлебушка, да? Наш прекрасный технический храм. да? Тебе нравится? Тебе нравится город Кунгур наш? Конечно. Это прекрасная я, такая вся из себя. Вот такая Дальше. вот я, вот такая вот вся из себя. А он... Она ворона. Она еще не Пошла, пошла. Уйду от вас, а вдруг отберете еще, да, типа? Ну, ладно, ладно, Анатолий, ты где? Гриби, почаще, гриби, гриби. Молодец, почаще, почаще. Молодец против течения. Ну, молодец, хорошо у тебя получается... А, ты по по заодно держишься, да? Вообще круто.